Одну из лекций Казанский университет организовал для школьников на площадке полилингвального комплекса Демнар. Все подробности далее. Погрузил школьников в увлекательный мир китай-видения профессор Института международных отношений Дмитрий Мартынов. Он рассказал ребятам о Никите Бичурине.